всем привет ребят срочное включение срочные новости хорошая погода хорошее настроение и очень очень очень хорошие новости 9 марта нас ожидает новый коллекционный ивент и новые правки баланса наконец-таки и вы будете очень сильно удивлены насколько они хороши но не для всех, конечно, но, по большей части, они хороши. Итак, давайте приступим, чтобы не быть голословными. Никакого Google, Google Translate не будет, все буду переводить своими силами. И, по большей части, здесь переводить-то особо нечего. Ну, давайте начнем. Ну что ж, добро пожаловать, испытуемые. Так, коллекционный ивент Теория Хаоса выйдет 9 марта. 2021 года и будет продолжаться до 23 марта включительно так также у нас присутствует трейлер ну трейлер я не знаю стоит ли смотреть ну давайте в конце его посмотрим все так все также добро пожаловать испытуемые благодаря силе науки в этом обновлении приходят очень большие изменения от новых Путей, чтобы играть, да, ну не пути, не знаю, способов играть, да, наверное, до всеми так ожидаемого запуска Apex Legends на Nintendo Switch. Также уже было сказано, что он будет с 9 до 23 марта. Сегодня мы вам расскажем о запуске Apex Legends на Nintendo Switch, о захвате Каустиком определенного района города, да, Каустик таун кольцо ярости тоже видимо какой-то захват будет новый хитчилд но насколько я понимаю это тепловой щит ладно, да, дальше думаю полностью расскажет, он будет занимать а, слот выживания в вашем инвентаре наконец-то наконец-то нам вернули ивент, который был в апексе Временным Теперь он будет на постоянной основе А это режим соло Наконец-то Все его Так долго ждали Его просто просили Его умоляли и наконец-таки мы его Выпросили В чем была проблема просто добавить этот режим Я не понимаю Также коллекционный вент Теория хаоса И новый Хейлум на бангалор в этот раз его о, о нем тоже очень было много утечек и все гадали когда же оно все-таки появится новые правки баланса улучшение жизни качество жизни и фиксы багов но все мы прекрасно знаем что-то фиксится что-то опять появляется Ну, давайте теперь перейдем к деталям да все так же, запуск на Nintendo Switch. Я вот не знаю, будет ли много людей, которые играют на Nintendo Switch. Я, в принципе, планирую ее чуть попозже покупать. Но ну, не знаю, я на контроллере как-то не особо умею играть. Поэтому для меня это будет как-то ну, немножко что-то из ряда вон. Я играю на клава-мыши, поэтому... Не, я, конечно, скачаю, поэкспериментирую глянем, что из этого выйдет. Очень большим плюсом будет для облада обладателей, либо э, для людей, которые планируют покупать приставку Nintendo Switch. Если купят люди на, на Nintendo Switch Battle Pass, либо они останутся с бесплатным Battle Pass, они дадут бесплатные 30 уровней. Также э, в первые две недели после так скажем, запуска. Те, кто будет играть на Switch, также будут получать двойной опыт. Также, обладатели Switch получат легендарные скин на подфайнера, называется он Pass. Опять же, обещанные Kaustic Town Takeover. Так же, как было с подфайнером, у подфайнера была арена. В этот раз город у нас захватывает каустик То есть это будет... На каньоне Кингс, насколько я вижу. По-моему, она называется водоочистная станция, если я правильно помню. Также в ролике нам, скорее всего, покажут, как работает эта локация. Водоочистная, которую захватил Каустик. Также здесь написано, что Мираж Ваяж снова куда-то исчез. Всему виной Каустик, поэтому Мираж тусит где-то теперь в другом месте. Так, теперь. Кольцо Ярости. Теперь у нас... В Apex, насколько я понял, также будет временное событие, ну вот плейлист, где будут определенные условия. То есть как это было, не помню тоже как называется, как назывался эвент, где в определенной локации, ну не в определенной, там были все локации, все, все кемпы, они покрывались шаром. И только там вы могли лечиться и пополнять свои щиты то есть нигде на локации не было ни аптечек ни щитов вы могли лечиться только в определенных местах именно в этих шарах которые там были и зона самая последняя сжималась именно на устройстве которое выпускала это кольцо здесь скорее всего будет то же самое но здесь теперь это кольцо будет наносить урон то есть это зона в зоне так также здесь написано что кто попадет в это кольцо кольцо ярости будет получать урон который будет равным урону а, кольца который сейчас именно которая сузилась то есть например урон от первого кольца второго вот например сужается у вас зона первая, она, она у вас сузилась. Появляется кольцо ярости. Вы в нее случайно попали, вам будет поступать урон от первого кольца. И так по нарастающей. Второе кольцо сузилось, следующее кольцо ярости появляется, вы получаете урон от второго кольца, и так далее. От третьего. Третье сузилось, от третьего получаете. Четвертое сузилось, от четвертого получаете, и так далее. Также перед тем, как кольцо ярости появится вообще на карте, вам будут высвечиваться, так скажем, уведомление то, что оно сейчас появится, и на миникарте будет подсвечиваться место, вот насколько я понял. Вот это кольцо, оно уже появилось, а вот это будет что-то типа уведомление, то, что оно здесь сейчас появится. Ну, это что-то типа как ульта Гибралтара, тоже вот так вот подсвечивается и круг исходит. Можно от этого, скорее всего, отталкиваться. То есть, чтобы избежать урона от этого кольца, у вас два путя первое не попасться просто в это кольцо очень просто правильно и второе второе новый предмет о котором я уже говорил выше это тепловые щиты то есть во время этого события рифер эскалашн все игроки будут стартовать с этим щитом то есть у каждого в инвентаре будет по одному такому счету, то есть на каждую легенду по одному. Вы его бросаете. Ну вот, например, у вас ситуация. Вы либо бежите от зоны, либо вас закрыли в зоне, и вы пытаетесь что-то сделать. Отхилиться и тому подобное. Вы бросаете эту эту дичь, как купол Гибралтара, вы сами, сами видите. И этот щит вас укрывает. От урона зоны то есть он принимает урон от зоны на себя также лут бафнули чтобы немножко рассредоточить эти щиты чтобы их было не меньше не больше от основного лута это защитный купол который просто предотвращает смертельный эффект от зоны и на короткое время просто вас укрывает то есть вы можете залутаться возродить своего тиммейта и ну, amazing place ну, сделает например какой-нибудь жесткий мув например идет третья зона да как мы знаем третья зона очень дамажная вы задержали зоне такое часто бывает и вы просто кидаете один кидаете второй кидаете третий и просто себе делайте коридор из щитов не знаю, будет ли это как-то нерфиться, чтобы типа, был только один щит активный, но об этом еще пока не сказано, либо я до этого еще не дошел. То есть это очень сильно. Тем более у вас два таких щита на одного человека. У вас в тиме три человека, три на два, несложная математика, шесть щитов. И огромные коридоры шести щитов, это довольно-таки серьезно но так как это не пойдет не в основной билд игры в дуо трио а так как это временное событие думаю это в принципе будет прикольно и даже можно будет что-нибудь с этим придумать также когда вы внутри купола использование лечащих предметов ускорено на 50 процентов а Ваше возрождение это увеличенная скорость на 25%. процентов Было бы интересно посмотреть, будет ли какая-нибудь другая анимация. Было бы прикольно посмотреть на это. Так, также этот бонус, вот то, что я только что сказал, 50-25, дается только в этом щите. И самое важное, самое важное, то, что этот бонус действует только когда вы... За, за кольцом то есть эти бонусы вам не будут поступать когда вы внутри кольца вас зона не дамажит и вы и если вы просто решите а, скинуть купол и воспользоваться бонусами у вас этого не получится потому что эти бонусы эти бонусы вам дает энергия а, в, вне кольца то что а, то, что вы получаете там дамаг этот дамаг скапливается в этом куполе и этот купол заряжается от этого и эта зарядка идет вам это, как же это так про проще объяснить то есть кольцо дамажит купол купол вместо того чтобы дамажить вас он дает вам вот эти вот бонусы 50 и 25 процентов все вот так намного проще будет объяснить то есть опять же Вне зоны вы получаете бонус внутри купола, внутри зоны вы не будете получать бонусы, потому что кольцо не дамажит купол, купол не дает вам заряд. Все очень просто. Чем больше будет проходить дамага по куполу, тем быстрее он будет сокращаться. То есть в последних кольцах можете на него особо не рассчитывать. Вы его скинете и он как воздушный шарик просто лопнет и улетит просто. То есть... После этого события, так скажем, временного, этот слот выживания останется в, обычном, в обычной игре. И будет появляться на земле. Все-таки он будет иметь место быть, что в обычной и, видимо, в ранкеде. Но в ранкеде это, <laughs> это будет очень сильная вещь. Я не знаю, как можно ли там играть как от купола Гибралтара, Ну черт его знает. Скорее всего, потом будет не две, а одна ячейка на выживание. Это слишком сильно. Вы смотрите, что они, что они сделали. В этом слоте для выживания будет не только этот щит, а также мобильные маяки возрождения. То есть, у вас мало того, что может быть два щита с собой, теперь понятно теперь понятно почему их два то есть не, не обязательно чтоб у кого-то из тиммейтов были именно две ячейки именно этого счета у кого-то может быть две ячейки счета у кого-нибудь еще две ячейки счета а у другого два мобильных маяка возрождения но мне кажется раз три тиммейта возможно в этот слот будет еще что-нибудь добавлять кроме счета мобильного маяка возможно будет что-то еще добавлять то есть теперь у вас больше возможностей для выживания то есть у вас будет портативное возрождение и щиты еще вас еще можно за зоны даже резнуть это вообще шикарно Ой, респаун сколько вам лет понадобилось на эту фигню теперь каждый уважающий себя про игрок или, не знаю, там какой-нибудь чечераст, либо еще какой-нибудь жесткий чувак. Теперь может просто зайти в соло, в триусы или в дуусы и просто пытаться всех нагибать. А именно, теперь можно включать или отключать заполнение команды. Вот эта галочка, и вы выбираете режим дуо и трио. И все. То есть вы в соло можете идти и наваливать все. Но так как Апекс это очень узконаправленная командная игра, где если на тебя смотрит три лица, ну даже хотя бы два, и они начинают в тебя стрелять, ты их не убьешь, если ты только не бог мумента и ты не стоишь в опане. То есть у меня, даже у меня были ситуации, когда позиционка на моей стороне, и ты спокойно выигрываешь 1 в 3. То есть количество, которое против тебя, оно не важно. Просто как ты зайдешь в эту ситуацию. То есть теперь вы можете спокойно просто заходить и наваливать. Также это большой плюс для тех, кто э, не, не хочет дропаться в трио и, например, выполняет всякие недельные ежедневные задания. И не хочет портить игру другим людям, которые играют на победу или ради удовольствия на киллы и тоже что-то пытаются сделать. То есть теперь направлений для развития очень много. То есть вы не будете никому мешать, вы зашли, выполнили свои испытания и вышли. И все, потом либо пошли со своими поиграли и все, вы никому не портите впечатление от игры то есть сами разработчики говорят то что вы можете сфокусироваться на ежедневных и еженедельных испытаниях размяться дропнуться в горячую зону и просто бегать и файтиться не знаю себе челленджи мутить можете ли там в дуо в соло выстоять либо против трио, в соло. то есть все очень довольно таки понятно вот шкала без бесплатного так скажем контента опять значки за выполнение всех испытаний шкала бесплатных скинов то есть талисманчики никому не нужны в принципе нормальный вроде как скин на horizon бафнутая его ну и краберу принципе нормально по это у нас что а это 24 айтема да это кто хочет потратить свои кровно на нажитые пожалуйста вот новые скины новым коллекционном ивенте вот наша реликвия на Бангалор, анимации анимация понятно понятно на, на, на капкана из Rainbow Six Siege похоже, да, понятно. И наконец-то, наконец-то, вот так солнце светит, переходим к самому сладенькому, самому лучшему, лучшей части этого всего. Правки баланса. Наконец-то. Каустик. Внимание. Теперь ульта. Газовая граната Нокс откат увеличен с двух с половиной минут до трех с половиной минут то есть увеличили на минуту теперь граната урон так теперь граната будет наносить постоянный урон 5 хп вместо прошлого урона когда вам за каждую секунду от 6 хп каждую секунду наносится на один больше то есть вы первую секунду получаете 6 потом 7 8 и так далее тут разработчики говорят как они от всех устали скорее всего от всех нытиков, которые говорят то что каустика пора и тому подобное но я это читать не буду так все понятно так под файнер убрали ему низкий профиль то есть Теперь по нему будет проходить обычный урон, а не повышенный. Это понятно. Гибралтар. Так, теперь. О! Ну, ему убрал. Uh, раньше в куполе Гибралтара все могли отхиливаться на 15% быстрее. Теперь это убрали. Horizon. Теперь у нее кулдаун ультимейта также увеличили на минуту с 2 до 3 минут так ревенант активка ревинанта теперь а, дезактивирует пассивку миража то есть он теперь не сможет а, в инвизии поднимать своих тиммейтов то есть он будет поднимать также как если бы он поднимал несколько там сезонов или патчей назад, когда он не мог этого делать. Также респаун отключает. То есть у Миража также фишка, если он подходит к Маяку Возрождения, зажимает его, он тоже становится в Индиссе. Теперь он этого не сможет, если он под обилкой. Типа Актен не сможет свои шприцы юзать. Что-то непонятно. Ладно, не важно. Ватсон. Вот этому я очень рад. Очень прям. Теперь смотрите в чем прикол ватсон это теперь октейн только наоборот октейн себе в пассив в пассивной способности восстанавливает здоровье а ватсон будет восстанавливать себе щиты все очень просто это теперь ее пассивка так регенерировать она будет по пол щита ну, 0,5 щитов в секунду. Типа половина от того, как Актейн себе сейчас регенит. То есть у Актейна 1 хп в секунду, насколько, ну, насколько я понял за этого. Рампорт, Что у нас здесь? Теперь у нее урон от гранат. По щитам. Типа какой-то нормальный. Вместо 200. Странно. Теперь на всех золотых ар и пулеметах. Дефолтный прицел это 2X-брузер. Или это получается, какой он там страш называется. Да, я уже не помню. Мастив. Урон каждой дробинки уменьшен с 13 до 11. Но зато скорострельность увеличили с, с, с секунды до 1 и 1 секунды то есть, теперь, когда вы будете попадать одной дробинкой по кому-то в пятку, вы будете видеть не 13, а 11. О, теперь можно играть еще больше с ведомым. Ему добавили... Не добавили, а увеличили объем магазина на один, включая базовый. Хемлоку понерфили точность стрельбы от бедра. Насколько я понял... На золотых пушках теперь можно будет менять прицел лута на каньоне kings стала намного больше вот как я и сказал да для оружия которое полностью ну не, не прокачано, а которое полностью обвешено теперь можно менять прицелы то есть вы например подобрали золотой 301 и вы можете менять прицелы также Добавили икон, иконки ассистов. Сколько ассистов сделали ваш тиммейт? То есть можно теперь особо не напрягаться и просто реально смотреть, был ли вы полезен ваш тиммейт или не особо. Теперь, когда вас резнули, вы можете пометить свой же ящик чтобы его было легче найти. Ну, не знаю, насколько это будет полезно. Мне, мне кажется, это просто допол дополнительный стимул фокусить э, легенду с золотым с золотым ранцем. А тот, кого подняли, еще больше фокусить. Не знаю. Ну, просто теперь э, легенду, которую подняли с золотым ранцем, он будет светиться фиолетовым цветом. Теперь... О боже, наконец-то! Я буду это еще, наверное, миллион лет повторять. Спасибо! Спасибо Респлавну, что сделали это спустя 5 лет, да? Сколько? 16-го года выпуска или какого-то? 18 -го года выпуска Apex, неважно. Теперь игроки на ПК смогут менять сервера, не выходя из игры, то есть не перезаходя в нее. Господи, спасибо. Столько лет прошло, и вы только сейчас догадались. Чтобы поменять сервер, теперь не надо выходить из игры. Сильно, сильно. Ну что ж, давайте теперь посмотрим трейлер нового коллекционного ивента. Поехали. Peggy 16. The strong will filter out the weak. The distance between life and death is measured by suffering. Nothing like cold steel on a hot day. Bring the movie. Run, run, run. Ну, как обычно, во всех коллекционных ивентах только показывают скинчики. Но локацию особо не показали. дропайтесь смотрите сами, они нам говорят. Ну, всего лишь полторы минуты. В принципе, все. Все рассказал, показал. Ну что ж, ребятушки, до скорой встречи. Всем хорошего настроения. Хорошей погоды. Как мне. Побольше солнца. Кушайте витаминки, кушайте фрукты. Весна у кого-то уже наступила, а у кого-то потихоньку наступает. Все. Всем хорошего времяпрепровождения. Всем пока.